У вас молодая семья и вы устали платить за съемную квартиру? Мы предлагаем готовую двушку за 10 500 рублей в месяц. Сделай первый взнос, а государство выплатит субсидии до 1 360 000 рублей. ЖСК «Эталон». Звони 92 71 00. 92 71 00.